В круглосуточной пробке вот так вот стоят автовладельцы на улице Караульная. Летний ремонт не только разгрузил улицу, а напротив усугубил ситуацию. Наш корреспондент Антон Шевчук вместе с автовладельцами постоял с пробки и попытался разобраться, почему на новой дороге стало еще больше проблем. Итак, улица Караульная, 11 часов утра, далеко не час пик. и сейчас пройдем эксперимент, за сколько мы ее проедем. Запускаем таймер, поехали! Практически сразу мы попали в пробку, которая образовалась перед светофором на перекрестке. Машины стоят в обе стороны. Зеленый горит чуть больше минуты. Для такого количества автомобилей этого недостаточно, говорят водители. Плюс два светофора перед кольцом не работают, поэтому поток движется неравномерно. 6 минут 11 секунд. Это не в час пик, напоминаю. Теперь попробуем проехать в обратном. В час пик тоже плохо. Полка, Полка стоит? Ну, про бывает, полчаса, бывает, час едут. Или как может светофор, работа светофоров неправильно? Режим работы светофоров. Ну, да. наверное, я так думаю. Когда начали летом ремонтировать, я думал, здесь порядок добавят. А смотрю, ничего не добавили. Пробки постоянно. Во-первых, сделаны так светофоры, что стрелка налево, да. Кто налево поворачивает, все, получается, просто водители едут в один ряд. Да? Могли, как бы, тоже там добавить ряд, чтобы водители объезжали. Но здесь стало просто нереально ездить. В этом году караульную капитально отремонтировали. На это потратили 68 миллионов рублей. Власти планировали, что водителям будет комфортнее объезжать центр города и обещали, что пробок на участке не будет. Подрядчик обновил асфальт, обустроил автобусные остановки и установил современные светофоры и фонари. Однако заторы стали плотнее. Эксперты говорят, что ремонт сделали без учета реального автомобильного трафика. Проезжая часть, к сожалению, не расширилась до трех полос, как ранее нам обещали. Осталось в существующих двух полосах по одному направлению. То есть, в общем, четыре полосы, две полосы в одно направление. Не сделали полосы именно как раз накопителей. И в связи с этим, тем, кому надо повернуть налево, они блокируют крайнюю левую полосу. Тем, кому надо проехать прямо, они встают из-за того, что выезжают еще и из медицинских учреждений. Есть у нас водители, которые хотят быть первыми, объезжают левую полосу по крайней правой полосе, затем встают в поворот. Естественно, в связи с этим возникает заторовая ситуация, встает полностью вся караульная. У администрации города пояснили, от планов расширить проезжую часть в этом году отказались сознательно. Если делать дорогу более широкую, там в принципе условия для этого есть, но для этого требовались гораздо более значительные временные, не говоря уже о финансовых затратах, но и временные тоже. А то есть сначала нужно было делать там проектную сметную документацию, затем строительно-монтажные работы. Это заняло бы много времени, но это довольно финансово емко. А меры не за... принимать нужно было уже незамедлительно. Поэтому было решено сделать э, хороший ремонт уже существующей дороги э, с асфальтовым покрытием, со всеми условиями для того, чтобы запустить там общественный транспорт. Тем не менее, от идеи сделать караульную шестиполосную магистралью и избавиться от пробок власти не отказываются. Проезжую часть расширят. Правда, произойдет это минимум через два года. Антон Шевчук, Михаил Ткачук, Афронтовая новости.